типа сайтов для инвестирования. Первое, можно фотографировать. Это самые простые истории, когда вы просто покупаете сайт, находите автора, получаете свои 36-50% годовых. Такие сайты бывают на тендере. за них, ну если вы их покупаете за 200-500, за них будет конкуренция. То есть, скорее всего, вы возьмете их за, там, не знаю, за 36 месяцев окупаемости. Точнее, да, за 36 месяцев окупаемости. То есть люди будут брать, если... Это сайты уровня там, 3, 5, 7 миллионов, там конкуренция уже меньше. То есть там можно купить и с окупаемостью меньше двух лет проект, но при этом ну, нужны сразу деньги будут. То есть если ты заходишь в эту сделку, там нужно будет быть готовым к этому. Следующая история – это сайты под развитие. То есть это когда вы создаете контентный сайт с нуля, пишете статьи, находите авторов, создаете семантическое ведро. Механика несложная на самом деле. Семантическое ядро. кому-то может быть послышалось, нет, семантическое ядро. То есть э, этой механики можно научить за неделю, и в принципе, если вы найдете просто авторский коллектив, который вам будет выписывать эти статьи на бирже, вы сможете делать доходность больше 100%. То есть здесь э, на самом деле даже у меня очень плохо перещелкивается, потому что когда я вижу, когда делают проекты, просто выписывают 500 статей, выливают их в интернет, затратив 100 тысяч рублей на них, и через 4 месяца продают их за 200, за 300 то для кого-то это бизнес, он нормально работает. То есть такие стратегии, они действительно есть. А следующее – это сайты под развитие. Да, то есть вы берете некую мартышку такую, которая будет миксом между первой и второй стратегией. То есть в первом случае вы купили, ничего не делали, получили доход, поставили организацию, на карточку получаете, укатили в Таиланд, все, жизнь далась. Во втором случае вы страдали в начале. Но при этом жизнь удара, удалась в два раза лучше. То есть вы получили в два раза больше доход, и если хотите, можете просто поставить на поток вот эту стратегию. Почему-то, кстати, многие так не делают из профессионалов. Я не знаю почему, кстати, я себе этот вопрос задаю тоже. Есть третья стратегия для тех, кто любит страдать в инвестициях. Для кого инвестиции это увлекательное приключение. Кстати, еще раз поднимите руки, кто такой авантюрист тоже. Ну я на самом деле тоже люблю чтобы в инвестициях была некая изюминка, в которой можно поразбираться, ну, там же должна быть какая-то научная ценность, понимаете, просто должен быть некий эксперимент, потому что просто делать сайты. Мне вот, например, неинтересно просто выписывать 500 статей. Значит, что касается проблемных сайтов, вот кто хочет в проблемные сайты инвестировать? Прям название плохое, молодец, один человек. На самом деле есть такая тема, что если ты умеешь решать какую-то серьезную проблему, то в этом случае вкроет самая большая доходность. Исходя из этого, нужно просто учиться эти проблемы решать. Вот смотрите на экран, что вы видите. То есть это сайт конструктор.ус. .ру, конструктор успеха, сайт с защищаемостью в пике 300 тысяч посетителей в месяц. Что с ним? Он падает, да? Под фильтр, наверное, какой-то попал. То есть с 2017 -го года такой... 4 четырехмесячный фильтр, что-то с ним происходит. Да? Какие-то алгоритмы начали меняться. Пиковые значения 300 тысяч посетителей, доход 90-50 тысяч рублей, доходность наличных вот в этой точке 50%. Стоимость актива 2,2-3,6 миллиона. Стоит ли такой сайт покупать в этой точке? Кто, -то, кто купит? Ага. Как вы думаете, на Телтере много профессионалов, которые знают, как поднять обратно? Ну То есть стоимость актива 2,2 миллиона, в принципе, была в пике. Но покупать никто не хотел. То есть текущая цена была вот такой, оптималка была такой. Мы были в Таиланде, я этот сайт увидел. Покупать никто не хотел. Ну Реально, аукцион завершился, мы вышли на продавца, пообщались с ним. Поизучали сайт, нашли то, что там есть определенные проблемы, то, что первая это устаревшая версия WordPress с уязвимостями, там были вирусы, там были майнеры, новые бич сайтов, то есть есть сайт долго грузится, на нем может стоять майнер, который на сервере получает крипту. Заливка вредоносного ПО, китайская порнуха, там все было, короче, вообще. То есть и развлечения, и вирусы, технические ошибки, долгое время отклика, соответственно, падение трафика. Мы купили этот проект за 550 тысяч рублей. Ну, Мы готовы были купить за 460, но продавец не готов был продавать, потому что он все-таки в голове держал эту старую историю, 90-150 тысяч зарабатывал. То есть сделка прошла удаленность Таиланда, цена где-то актива 540-90 тысяч рублей. То есть когда мы заходили в эту сделку, мы четко понимали, что, что нужно делать. То есть при этом продавец, который создал этот сайт с нуля, он не знал, что с ним. Ну то есть физически, как вы думаете, сколько стоит решение такой проблемы? 50-100 тысяч. 50-100 тысяч. Есть вариант еще? 100 тысяч долларов? 10, 10 тысяч рублей. рублей. Ну, что произошло? То есть затраты на исправление проблем составили 15 тысяч рублей срок одна неделя. <свят> то есть была решена проблема с вирусами, была решена проблема по SEO. Там закрыты были ссылки для индексирования некоторые на китайская порнуха, но просто на самом деле это звучит очень сложно, на самом деле просто взяли тему, перетащили на новый движок, просто старый сайт выкинули и залили туда контент, который там был. И все, это начало работать. Потом есть такое модное слово, такое модное слово, как HTTPS, добавили мобильную тему, и вот сейчас смотрите, вот мы начали, это вот вытащил, у нас, кстати, статистика ведется понедельно, если вы в бизнесе это делаете, очень удобно. Потому ну, что недели это хороший срок для того, чтобы принять какие-то решения. Месяц слишком долго. Соответственно, мы видим, то, что на этом сайте трафик вырос в раза. Это, кстати, те показатели, которые мы смотрим именно по сайту, не по, не по монетизации. При этом трафик продолжает расти. То есть через 5 месяцев что мы получили? Сейчас текущее значение 190 тысяч в месяц. Я вчера смотрел значит, доход 32 тысячи рублей в месяц на 768. Ну, то есть это если просто в чистую смотреть, причем я его если выставлю на тендере, он улетит. По какой причине? Он находится в хорошем рынке, потому что он еще к тому же и растет. Цена нормальная и сайт растет. То есть проблемы решены и он будет продолжать дальше расти. То есть каждую неделю он добирает какие-то там свои 10 тысяч посетителей. Инвестировано 565 тысяч, рост стоимости актива до 768, то есть 36 процентов, а, ну вот за сколько, за полгода буквально. Значит, денежный поток за 12 месяцев это еще 380, и того миллион 148. То есть на этой сделке с проблемным активом 103%. Ну и причем помним, что это все очень клево, дистанционно можно разруливать. Причем там понадобился один специалист, которому сказали просто, что нужно сделать. И все. Значит, пошаговый план. Кто, кто захочет это делать, кто решит это делать самостоятельно, Значит, первое – это научиться отбирать сайты. Опять предупреждаю, будет больше одного пункта, поэтому лучше писать видео, они будут так плавно выплывать. Все-таки стоит провести свою первую сделку, потому что одно дело слушать и через год увидеть опять, что надо было это делать год назад. Через год трафик будет дороже, на рынок придут больше инвесторов, которые в этом понимают. Люди, которые делают сайты, они тоже начнут мыслить глазами инвесторов. Соответственно, ценник, скорее всего, будет расти. Потому что актив, на мой взгляд, достаточно надежный. Вот у нас есть ну, несколько десятков проектов, из них основных мы ведем 10, из них только а, чувствуют себя не очень хорошо. Ну, то есть и то просто по них случайно забыли, то есть купили и забыли что-то с ними сделать. Сейчас э, все поставили на такой системной основе, теперь ну, уже нет такой истории. Значит, принять сайт после покупки, настроить пассивную монетизацию, то есть поставить контекст туда и начать получать пассивный доход люди на карту. Значит, э, в следующем месяце мы, наверное, запустим программу, в которой ну, поможем ну, всю эту историю пройти. То есть э, это просто как анонс, то есть э, Пока ничего не предлагаем, просто есть такие планы. Кому бы, в принципе, было интересно вот, попробовать эту историю сделать, там, купить себе сайт, там, разобраться и войти. Окей. Ну, примерно половина, половина участников. А кому неинтересно, вот. Ну, хотя бы просто вот, блин, вообще непонятно, короче, у кого, у кого вот такое ощущение? Привет, да? Первая часть презентации вызвала вот такие эмоции. Ладно.